Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами заново я. Мы, серия кролики. Ну вот пока я иду управляться в свой крольчатник. Тут моя помощница жизни радуется. Так, солнце, пальцы сорта. Солнце. Оман, что, поехали? Потому что мне уже на работу ехать. Весы протираем, чтобы будем взвешивать крольчат Друзья, снова с нами все увидите. Ну вот, друзья, в связи с тем, что комбикоры не полнорационные, российские. Марку говорить не буду пока, потому что не прошел еще месяц. Как месяц пройдет, мы сразу же все вам покажем. Поэтому на одной части, которая вот так открывается, здесь сена нету. А вот которая часть, ну мы практически сейчас ее пока не трогаем. Хотя можно сложить вот так, друзья. Держит сена. Сена в небольших количествах, потому что вчера убирался под клетками, вот такая ситуация. Ну, немножко так потрудился. Минут целых 25. Вот там только начал. Почистил кормушку. Там не комбикорм, а пыль. Это пыль, друзья. И вот там пыль, потому что малыши. Мамки, мамки. То есть комбикорм практически вот здесь, вот только я насыпал. Что-то как-то не знаю. Дальше, что хотелось бы вам сказать, друзья. <coughs> Рыжик живой. Рыжиком мы никуда не убирали. И пока не собираемся убирать. Все сидят в лотке, никак их оттуда не выгнать. Ломаник худает и конбикорм не помогает. Ну, я утрирую, ну чтобы было вам понятно. Здесь вот такие карандаши все время обитают на платформе. На раковине. Немножко, видите, высота большевата. Сейчас будем перекручивать э, свои кормушки, чтобы у крыльча там все-таки был лучший доступ к комбикорму. Конечно же, они туда будут залазить. От этого никуда не денешься, но им будет лучше кушать, а то мама лежит, они потом на маму садятся, и чтобы покушать камикором. Поэтому, ну, как вы понимаете, друзья, я... надо немножко, вот или за этой девочкой, или вот за этой девочкой придут покупатели э -э Я их осеменил, ну, вероятность того, что она осемененная, грубо говоря, 50 на 50, поэтому продаем как неосемененная Поместные крольчихи. Дальше, вот здесь такая девочка сидит, вот здесь такой мальчик. Сегодня не дождался. Достал вот эту девочку. А, думаю, дай-ка прощупаем. Она, видите, прогнула спинку, блин, как динозавр-то. А, Застелил ей соломку, потому что мне ее очень-очень жалко. Лапки высуну вперед. Она сукрольная стопроцентно плоды большие. Насчитал, честно говоря, род. вот, родов нету еще. Насчитал, где-то 4-5 штук. Может быть, 6. Могу ошибаться, поэтому проверим. Как я сработал на ощупь. Ну, сегодня Юля, какой день? Сегодня у нас 31. 3, или 32? 31. Сегодня 9? Да. Ну, короче, 31 день. Как должен быть акрол? Ну, ничего, подождем. Так одним словом, убираться стало. Однозначно проще в крольчатнике, чем на улице Потому что э, здесь шуфер, лопата Здесь немножко неудобно пришлось вот этот ой, Вот этот мой пластик откручивать Иначе он не мешает доставать Ну, но, ну, ну, ну А, еще нюансик такой Когда чистил и когда кормил э, кроликов зерном То зерно проросло, понимаете? И поэтому сложновато было чистить Ой, счастливым. Потому что зерно-то Здесь вот три уже сидит серебра, три мальчика. Пока, заметьте, никаких вот ничего я не сделал. И слава богу, пока никто никуда не убегает. Даже парадокс. Короче, одним словом, чем меньше ты защищаешь клетку, ну, я это глупость говорю, конечно, но чем меньше она, от, ну, защищенная клетка от побега, тем меньше вероятность, что они убегут. Так, так, вот эта девочка у нас сукрольная. И вот это м -м, пришлось и перепокрывать. Какой-то, блин, фигня, короче, как а, Здесь малышей жизни не радуется. Вот сегодня нам нужно их взвесить. А, они родились 16.01. Сегодня у нас 9.03. Так, секунду, сколько мы дней? Ну, сейчас начнем взвешивать. Ну что, Юлька, давай взвесим их. Так, поставили весы на 0. смотри. Сколько там? Тихо, тихо, тихо, ребятки 513 Им будет почти два месяца А он всего лишь 513 грамм Представляете, друзья? У -у -у. Вот что мы когда потирали, когда их кормили на зерне Кто знает? Кто за нами контролирует? Вот 515 грамм У -у -у. Поэтому Месяц пройдет, целый месяц пройдет мы будем знать уже итог по нашему комбикорму Поэтому я его не хвалю не не хвалюсь. Вот наша помесь 500 чем-то грамм. Ну, 500 грамм. Ну, не все, 500 52 дня. Это ужас. Это ужас. Поэтому еще раз повторяю. Наша задача от этой помести избавиться. Вот такая маленькая. Помесь. Так. А -а -а -а -а -а -а -а. Купили мы сегодня ничего этого же корме блин. Три мешка. Здесь получается бочка, я не знаю, насколько, да? Бочка красивая, Но, такая зеленая. Ну здесь вот столько получается. Здесь смотри. А вот эти не судьба, надо это. Нет, так так хорошо. Так не видно гранулы какая. Видите, как пылит? Пылит плоховато, конечно. Она, ну, не не очень сложная такая. Легко. Что, мать? Крыша захотела? Да, ну практически легко крышится. Ей очень тяжело. Хороший комбикорм найти сложновато. А если находишь, что он очень дорогой, аршанский тоже подорожал, пока этот российский. Не знаю, что за это получится. Вы не думаете, что такой вес, значит, все там катастрофа, у не растут? Нет, это просто я в свое время кормлю одним только зерном. И вот такой получилось у нас просад. То есть, грубо говоря, вот если 2-3 недели я кормлю нормально. Они же не могут набрать столько веса Который упустили уже до Ну так работать с кроликами стало. А еще Был в строительном магазине меня просто не брал сегодня с собой деньги И так комбикорм взял трамешка Это буквально на дней 7 да, Юля? Угу. 7 максимум 10 да. 7. <клых> Получается Вот я взял гидроуровень Гидроуровня для этих непилей И он оказался маленький Я его не надевал ни наверх А внутрь Поэтому, если сегодня заехал в магазин, оказывается, я даже не знал, что гидроуровень эм, э, вот трубка, они разных диаметров. Посмотрел, что есть 8-мм, здесь 7 я возьму 8 внутренний внутренней и переделаю водопоение. Оно должно у нас уже быть, может, получше. Не знаю, посмотрим, короче, друзья. Ну, а так, кого? случаем. Трючера случил, э, продаем, крутимся, выживаем. На доллар не смотрим. Пока в долларах только комбикорм. Грубо говоря, то с России, наверное. Но комбикорм подорожал на 2 рубля. Вот я покупал сегодня на 6 рублей. Больше 3 мешка 6 рублей. Вроде бы ничто. А с другой стороны, с учетом количества мешков, то может и что-то. Все, друзья, всем огромное спасибо за просмотр, за ваши комментарии, за вашу подписку, за то, что вы с нами. Всем мира, добра, здоровья и желания... Желание еще раз жить Всем пока, друзья